Всем привет, с вами Макс Репьев и в последнее время складывается стойкое впечатление, что мы останемся с вами с единственной социальной сетью, которая называется ВКонтакте. ТикТок заблокировали, Инстаграм заблокировали и ходят новости, что YouTube тоже собирается заблокировать. Это, конечно, очень грустно, потому что основное вещание у нас происходит там, но в последнюю неделю мы активно пользуемся ВКонтакте развиваем там сообщество. И я вам хочу сказать, что он на самом деле очень крутой сервис, потому что они там совместили и ТикТок, и Instagram, и YouTube, и объявления, и телевизор. И очень удобно то, что можно сразу написать человеку, автору контента, и узнать у него информацию напрямую. Этого очень не хватало на Ютубе. Да, безусловно, сейчас он неудобно перейти на него, чтобы там перестроить юзабилити именно свое в голове. Не всем просто дастся. Но а я думаю, что будущее наших соцсетей все-таки остается за контактом, поэтому вся информация сейчас активно грузится туда. И очень круто, что там можно написать текстовый блог, можно выгрузить видео, можно выгрузить объявление. И мы с сайта выгружаем объявление туда. Это все находится на единой платформе. Это очень на самом деле удобно. Да, как бы Инстаграм через VPN, YouTube в дальнейшем через VPN можно, конечно, этим пользоваться. Но вот я с Инстаграмом, конечно, я уже просто матерюсь я вот если раньше там проводил времени очень много то теперь я там провожу времени крайне мало потому что это просто стало неудобно вы конечно можете мне сейчас сказать да ладно скачай vpn господа я как бы прекрасно знаю, что такое VPN, как этим пользоваться, но это крайне неудобно, и мне это не нравится. И наши социальные сети остаются ВК. Это российская соцсеть, которую точно не заблокируют, которая точно останется, и там действительно очень удобно реализовано это все. К ней просто нужно привыкнуть. И вообще задача этого видео не рассказать вам, чтобы вы не пользовались какими-то соцсетями и так далее, Просто подпишитесь на наше сообщество ВКонтакте. Потому что если вдруг произойдет блокировка, вы будете знать, где узнать свежую информацию, вообще по курортной недвижке. Ютуб и Инстаграм никто не собирается забрасывать туда. Также выходит актуальная информация и она, кстати, туда в первую очередь. Но на сегодняшний день мы активно пользуемся ВК и привыкаем к нему. И я тоже сейчас советую вам всем вот там, вот внизу ссылочку найти, перейти и подписаться на наше сообщество ВКонтакте, поюзать, вообще насколько контакт стал удобен и вы к нему привыкнете он реально крутой поэтому господа переходите подписывайтесь пишите и наслаждайтесь сервисом удачи вам всех благ и пока